Всем Дарвинский, с вами Кашинский. И честно, я даже не знал, что вообще говорить в этом видео. Серьезно. Думал, что все решилось, но как я увидел, нет. Так вот, ну начать я хочу с того коммента под рульком Славы. Ой, а тебе жалко? И блин, реально тупее коммента я в жизни не видел. Жалко за что? Что Бедрих смог своровать, а Слава нет или что? Одним словом. Ну ладно, что там по-самому, Мишеньки? А первое, с чего меня дико вынесло, а то, что Михаил дает админам делать все, что они захотят. На одном из серверов написано, админ всегда прав. Типа, вы понимаете, насколько это звучит дико? То есть, по его логике, если админ будет говорить, что у меня нет мамы, то это якобы правда. И все, кто хоть вякнет против них, будет забанен. Ага, я помню, мой друг говорил, что у нас свобода слова. Ага. Если быть серьезными, то это очень тупое правило. Вот представьте, какой-то человек захочет, кстати, целую недоколонию у Миши на сервере. Он это сможет сделать, поскольку если он админ, то он прав. И ему должны поклоняться, если бы я был бы фанатом его и увидел это правило. Я бы точно ушел с этого сервера, отписался от OpenRixa. Поскольку у меня есть здравое мышление. Ну ладно, это что? Ну а то, что он силен над бинкой на сервере и балит на да его серверах. кто только под руку попадется и даже его друзей. Даже, даже если человек вообще в душе не чает, кто мы, ну, я имею в виду Слава, Я, Прорай, Наластар, Вехе и другие. Но их все равно забанит. Ему все равно. И, блин, это ненормальное поведение, как я думаю. Поскольку любой нормальный человек не станет так себя вести. Банит всех тупать ни за что. Дальнейшее действие Пендрикса и его аудитории автор крайне осуждает. Так помимо этого, наш Мишенька не до Его аудитория вспоминает знаки нацистской Германии. И да, я знаю, что это на китайском свастика. Это ненормально. Крайне, крайне ненормально. И я осуждаю всех тех, кто это поддерживает. Я серьезно. Если дальше говорить про данную тему, то вот по сути подумайте, за что вот наши предки-то воевали. За то, чтобы вы вот так вот типа спамили. И если реально люди какие-то будут говорить, да это рофл, вы серьезно считаете, что вот данная тема это единственная тема, которую вы можете пошутить? Если это так, то вы реально деградант поскольку это не тема для шуток. Это максимально не смешная тема. То есть а, на данный, вот в данном событии полегло очень много людей. И если вы над этим шутите, то вы реально одноклеточное животное, которое не заслуживает быть в данных соцсетях, поскольку если вы не понимаете что уважение должно быть к людям, которые погибли. Да, со стороны Германии тоже много людей полегло, но вы шутите над этим, якобы это рофл. Хотя шутить над этим максимально ненормально. Я вас, пожалуйста, призываю, хватит над этим шутить. Это реально не смешно. Так, что-то я взбесился. Так вот, давайте отстранимся от темы про его сервера и другое. А поговорим про самого Михаила. Я сказать могу одно, что чел лютый, токсик. ты да в комментариях он не токсик, но на деле... Это надо видеть. Серьезно, то есть, если так реально подумать, то... Вот токсичность, я не люблю токсичных людей, да, но, блин. Я понимаю, что типа им когда-нибудь это все-таки да и треснет по шапке. Но я реально жду, чтобы Михаилу когда-нибудь кто-то там реально жестко что-нибудь там сделал за то, что он так агрессивничает. агрессивничает. Я реально думаю, что так когда-нибудь случится. И возможно, даже это скоро. Да. В заключение хочу сказать, что Михаил – это очень гнилой человек в душе. И это не оскорбление, это больше мои выводы. И, пожалуйста, включайте свое мышление, если оно у вас осталось. Не верьте всем подряд. А с вами был Кашинский. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.